Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас третья программа из цикла передач «Теория человека. Знание жизни». Она называется «Духовное знание». «Духовное знание». Этого определения нет ни в одном словаре. Но мы не будем обсуждать этот факт, потому что разум не критикует, не обвиняет, а созидает, ищет смысл, позволяет видеть реальность жизни». Сам факт того, что понятие «духовное знание» нет в словарях, говорит только о проблеме понимания главного в человеке. Да, у нас очень мало информации о нашей духовной природе. Теория человека знания жизни» восполняет этот пробел. Духовное знание – это знание о нашем истинном «я», о истине и разуме, о духе и душе человека. Духовное знание позволяет человеку понять себя, и измениться. Чтобы понять всю его важность, обратимся к знанию жизни. Первая передача из цикла была посвящена основополагающему принципу, который гласит о том, что поиск знания о человеке – это единственный путь обретения им внутренней цельности. Вторая передача была посвящена понятию мировоззрения развития которая связана со стремлением осознать свою внутреннюю суть, способность развиваться, стать личностью и творцом, обрести счастье. Что же позволяет человеку, первое, обрести внутреннюю цельность, и второе, способность к развитию? Да, это именно духовное знание, то самое, о котором мы так мало знаем. Где же найти это знание? Само понятие духовности связано с духом и душой, с Богом. Именно Он и олицетворяет нашу духовную природу. Духовное знание мы не можем найти опытным путем, путем познания материального мира вокруг нас. Мы можем только получить его. Хочу подчеркнуть, что я говорю не о религии, я говорю о духовном пути, о пути жизни человека. Духовность, присущая людям, и знания о ней принадлежат всем нам. Они не являются только сферой религии. Бог внутри человека, наша духовная природа, душа и дух внутри каждого из нас. Бог и Его посланники на земле, Иисус Христос, Кришна, Будда и другие великие учителя человечества могут стать нашими личными учителями. Чтобы получить духовное знание, надо обратиться именно к личности учителя. Мы должны понять, что движет им, кто он. Мы устанавливаем с ним связь. Только тогда мы можем взять у него знания, принять и применить его в своей жизни. Учитель обладает уверенностью, и мы принимаем знания, потому что понимаем его и доверяем ему. Мой личный путь к Богу был путем не религиозным, а личностным. Я принял Христа как Учителя и начал следовать Его знанию. Христос говорит о том, что Он Учитель для всех людей мира, когда отправляет своих учеников проповедовать знания. А вы не называетесь Учителями, ибо один у вас Учитель – Христос. Все же вы – братья и Отцом Себе, не называйте никого на земле – Ибо один у вас Отец, Который на небесах. Для меня, и я думаю, для большинства из вас, именно Христос самый близкий по духу Учитель. Итак, что главное, говорит Христос нам всем, Он проповедует Царствие Божие и необходимость человеку измениться для того, чтобы войти в Него. Истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божьего. Духовное знание уникально. Оно едино. Главная суть его в том, что человек рожден для того, чтобы измениться, понять свою двойственную природу и найти себя. Сложнее воспринимать знания, которому уже более пяти тысяч лет, содержащиеся в Хабавадгите, одном из величайших ведических писаний, рассказывающих нам о Кришне, верховной личности Бога. Кришна говорит о себе – «Я цель и хранитель, повелитель и свидетель, обитель, прибежище и самый близкий друг». Вот что он рассказал нам о знании. Смирение, отсутствие тщеславия, отказ от насилия, терпение, простота, обращение к истинному духовному учителю – Чистота, постоянство, самодисциплина, отказ от того, что приносит чувственное наслаждение, отсутствие ложного эго, понимание того, что рождение, смерть, старость и болезни – это зло, самоотречение, отсутствие привязанности к детям, жене, дому, невозмутимость в счастье и горе, непоколебимая, безраздельная преданность мне, стремление жить – в уединенном месте, отстраненность от мирских людей, признание важности самоосознания и склонность к философскому поиску абсолютной истины – это я объявляю знанием, а все прочее называю невежеством. Кришна объявляет знанием то, что является результатом процессов, связанных с изменением человека внутри. Кришна также говорит о том, что мы рождаемся в иллюзии материального мира и должны принять знания для того, чтобы измениться. Живший 2500 лет назад Будда учил, что источник и первопричина всех бедствий человека в невежестве. Он утверждал, что именно оно является причиной всех страданий. Его учение состоит из четырех благородных истин и восьми принципов, следуя которым, можно избавиться от страданий. Четыре истины Будды таковы. Первая жизнь есть страдание, второе причина страданий желания. Третье прекращение желаний ведет к прекращению страданий. И четвертое есть путь избавления от желаний. Это восьмеричный путь. Что же входит в восьмеричный путь Открытой Буддой? Правильные взгляды, правильная решимость, правильная речь, правильное поведение, правильный образ жизни, правильное усилие, правильное внимание или направление мысли, правильное сосредоточение. Следование принципам Будды приводит к изменению человека, и основаны они на высших ценностях любви ко всему живому и к Богу. Итак, духовное знание едино, хотя великие личности, учителя, которые принесли его на землю, жили в разные эпохи. Сейчас мы можем видеть и понимать его значимость для нас. Как вы считаете, пора ли добавить его определение в словари? Пора ли начать говорить о нем?